Привет, мой дорогой зритель! Подоспел очередной выпуск с экспериментом кормления мурашей едой из холодильника. Правда в этом выпуске, как вы уже заметили, мурашей будем кормить диких. Я долго размышлял по поводу экспериментов и поймал себя на мысли, что домашняя колония в ограниченном пространстве хочет, не хочет, а будет взаимодействовать с едой, которую я им даю. Поэтому я принял решение провести этот эксперимент с дикими и свободными мурашами. Эти парни не слоняются без дела в полусонном состоянии, они озадачены определенными задачами. Получится сбить их с выполнения миссии и заставить обратить внимание на нестандартную еду, с которой они не встречаются в природе? Давайте разберемся в этом вместе. А выпуск у нас получился мясной. Ну что ж, поехали. Черный садовый муравей. Питается мелкими беспозвоночными и сладкой падью, которую выделяют тли через кончик своего брюшка этот вид муравьев разводит и охраняет тлей разных видов некие фермеры. Первое, что я им предложил был кусочек сырой курицы. Мясо кур это птичье мясо, является самым распространенным в мире. Так вот, последовало молниеносной реакции. мураши оказались любителями свежего мяса. Они накинулись на этот кусочек веселой, дружной компании. Кто бы мог подумать, что мураши оказались любителями дичи? Интересно, как они в природе встречаются с птичьим мясом? Я сколько не думал, все мысли упирались в мертвых птичек. Неужели мураши падочки А вы что думаете? Поделитесь своими мыслями в комментариях. На второе была колбаса докторская. Сразу извиняюсь за жуткий пересвет. Так получилось из-за переменчивой погоды. Переснимать уже не хотелось, и двигаться надо было дальше. Докторскую колбасу начали производить в 1936 году. Разрабатывал рецепт колбасы и технологию ее изготовления в НИ мясной промышленности. А первый осуществил производство московский мясоперерабатывающий комбинат «Микоян». Колбаса предназначалась в качестве диетического и лечебного питания больным с соматическими признаками последствий перенесенного длительного голодания. Конкретно, больным, имеющим подорванное здоровье в результате гражданской войны. Отсюда и ее название. Как вы могли заметить, мураши проявили к ней интерес, но без особого энтузиазма. Спиток мурашей полазили по ней, погрызли, понюхали и больше к ней уже не подходили. На этом эксперимент с колбасой я решил закончить. На третье у марашей было ароматная буженина. Буженина – традиционное праздничное блюдо русской кухни. Результат налицо, заинтересованность ноль, держится на расстоянии. Возможно, аромат чеснока неприятен им, но это не точно. Удивил меня тот факт, что буженина некоторые делают из медвежатина. Вы об этом знали? Я нет. Четвертое – тесто для блинов мураши слетелись как на водопой. Тесто – это сложное приготовленное блюдо. Тут и вода, молоко, мука, сахар, соль, разрыхлитель и, конечно, яйца. Что конкретно привлекло их, остается загадкой. Но факт остается фактом, им явно эта субстанция по душе. Я им давал уже готовые изделия в виде блина, и он не нашел среди муравьев своего потребителя. Блины не интересует их. И последнее на сегодня это белок. Домашние муравьи без ума от желтка. Когда я им первый раз дал его, они умудрились большой кусок разгрызть на мелкие части и утащить в свое логово. Достать оттуда было невозможно, и мне пришлось ждать неделю, чтобы мураши выкинули засохшие куски желтка на помойку. Белок нравится им но не так как желток. Погрызли и успокоились, а кусочек оставшийся на ночь больше их не привлекал, он сильно заветрился и возможно субстанция стала слишком цельная, и им не хватает силы его разгрызть. А ваши мураши едят желток? Какая реакция? Напишите об этом в комментариях. А у меня на этом все. Изучайте вселенную, ставьте эксперименты и не болейте. Пока-пока!